Ну или мне опять что-то объяснить? Все. Привет. Я да, слышно видно. Да, тебя слышно видно. Камеру чуть-чуть повыше, чтобы было видно тебя полностью. Вот. Отлично. Миш, расскажи, откуда ты? А, почему ты практикуешь и мы знаем, что ты уже 21 день на сухих днях уже был. Расскажи свои ощущения. Ну, я уже много писал, какие у меня ощущения. А откуда я? А, ну, конкретно сейчас я живу в Португалии, в Лиссабоне, а так я родился и вырос в Питере, и последние 20 лет в Москве mm -hmm. жил. А, что там еще надо рассказать? Что? Еще раз повтори, пожалуйста. Я пока с камерой позанялся. Почему, почему ты начал практиковать сухие дни? Что тебе... Для чего это тебе вообще нужно было? <связывание> ну... Почему? Почему? История, на самом деле, давняя и, не знаю, нужно ли чуть-чуть предыстории или, или, или не нужно. А сколько у меня вообще времени есть для этого? Я ограничен по времени? У тебя час. Ой, это много. Час. А, ну, на самом деле, я как-то давно заинтересовался темой питания, еще до того, как пришел на сухие дни. Начал отказываться как-то постепенно от еды, это какой-то внутренний мой позыв был, я даже не мог тогда, наверное, семье объяснить. Отказался от сахара, от мучного, от дрожжевого, от мяса. Потом познакомился с такой системой Метатрон и прошел такой тест, там такие наушники на голову одевают, и такая компьютерная программа есть. И за 40 минут дают диагностику полностью организма, где что сломано, где что не работает, где что работает неправильно. И потом дают рекомендации, какие БАДы пить, ну, для того, чтобы это все как-то улучшить. И я где-то 3 месяца, наверное, вот этим всем занимался. И регулярно проходил снова тестирование, где было видно, что какие результаты, где что улучшение, где какое ухудшение. Вот. А начал, да, наверное, почему я вообще начал вот, э, в эту сторону смотреть, потому что у меня вирус иммунодефицит, и э, я хотел это все как-то улучшить, изменить, пока еще не понимал куда и как я иду, ну вот, как-то я обычно по жизни так, вот, что-то мне попадается, я это исследую, если это мне заходит, подходит, я этим пользуюсь, если нет, отбрасываю в сторону, иду дальше. И вот эта вот метатронская система очень хорошо зашла, и были определенные улучшения там, показатели. А потом я переехал, как переехал из России сюда, в Португалию, попытался здесь найти эту система, но здесь почему-то очень много продают этого оборудования, но никто не делает диагностику, очень странно. Вот и потом судьба меня опять же столкнулась с людьми, которые практикуют неедение, сыроедение. Здесь уже в Португалии совершенно случайно я даже не искал ничего, я просто листался какой-то день в Фейсбук и наткнулся на них, приехал, познакомился. Услышал про вот эту историю, про то, что отказ от еды, он может улучшить состояние здоровья. Для меня это было тоже открытие. вот И я начал постепенно ну, пробовать заходить на сухие дни. И как раз в тот момент был марафон, похожий марафон, который сейчас Вета проводит. Он был на 24 дня. То есть там такой, ну, принцип такой же, там детали другие, там травки другие, может быть, чуть-чуть. Ну, смысл тоже, то есть плавный переход на увлеченное питание, потом там определенный набор, набор травок для чистки там клизмы, потом от одного до трех дней сухих и потом выход на соках и дальше уже там кто, куда выходит, на какое питание. Вот, и, и я сначала сомневался, нужно мне или не нужно, в итоге, пока колебался, там он начался, я зашел с третьего дня, ну вот, и там все очень подробно тоже было расписано, каждый день, какую диету, что кушать, что не кушать, тоже смузи там, ну, то есть примерно то же самое. И я дошел до момента, когда надо было переходить на сухие дни, зашел на вот эти первые свои своей жизни сухие дни, у меня получилось сделать три сухих дня, ну вот, это максимально, что предлагалось в марафоне. И э, на выходе из марафона нам рекомендовали выходить на сока. Соответственно, я пошел по вот этим рекомендациям, начал делать свежевыжатые соки. Э, и как-то мне это так зашло, это так вкусно оказалось. Первый раз в моей жизни, и плюс здесь э, в Португалии очень много разнообразных фруктов, и я так увлекся, что ушел на соки на 3 месяца. То есть вместо, вместо 2-3 дней я 3 месяца жил на соках. Это был интересный опыт. Он случился случайно. И я ничего, я этого не хотел. ничего не планировал. И так получилось. Вот. А потом я вышел из соков через 3 месяца и остался на сыроедение и потом познакомился со Светланой, ну, с, ее, э, э, с ее информацией, она мне очень хорошо зашла и мы как-то со Светой э, списались, э, пообщались и решили, что мне стоит идти дальше по сухим, э, уже под ее руководством. Вот, и сколько мы с тобой? Два раза, один раз семь, другой раз 9, по-моему, сделали сухих дней с перерывами. Вот, и, и третий раз 21, один, да. Э, психика, конечно, меня очень сильно сопротивлялась, особенно на, на ну, хотя и на девятке, по-моему, тоже я там э, пытался выйти где-то посередине, по-моему, вот. А уж на 21 дне это вообще было. Я, мне кажется, через день-через два писал в Свете, что все, я больше не буду, не могу, я не выдерживаю. Там, а, тяжело, сложно, сил нет, бла-бла-бла -бл, и все такое. Ну, вот. Но тем не менее, каким-то волшебным образом 21 день прошел. Честно, не знаю как, потому что ну, первые, дни, первые, наверное, недели было особенно сложно. Потом оно как-то больше вошло уже в какую-то привычку, наверное, будет такой ну, достаточно при, привычный процесс, а заход был тяжеловат. Вот. Ну и, наверное, основное достижение 21 дне, дня, во что я, честно говоря, не верил, а Света меня очень сильно стимулировал и подталкивал, подпинывала а, в том, что я, ну, так сложилось, как опять же, само, не само, я не, опять же ничего специально не подгадывал, что... Ну, я регулярно делаю тесты, медицинские анализы крови, а, и... Да, и я могу сказать, что я до этого принимал терапию порядка пяти лет, горш таблеток ежедневно, и их нельзя пропускать, а вот когда я зашел на вот этот марафон первый на 24 дня, там это было как раз 10 июня, я отказался от того, что пить эти таблетки, и все мои показатели поползли вниз, вот, и мой лечащий врач просто был в шоке, и говорил, что все пропало, и даже поменял мне терапию, и там добавил мне кучу еще таблеток, антибиотиков и так далее. Я ему честно сказал, что я, да, я пью, и, ну все, все, все, что вы мне выписываете. А показатели, тем не менее, падали, поэтому она говорит, я вам не верю, вы не пьете, вы, наверное, на наркотиках, вы, наверное, там еще что-то, у вас там депрессия, вызвал мне психолога даже. Вот. И, в общем, ну, все это продолжалось все это время. И... И, и перед э, вот этим днем, 21 одним днем я сделал, э, у меня был анализ крови, ну, соответственно, показатели были определенные, и после окончания 21 дня, буквально на 22-й день, опять же, это не по-моему желанию или хотение, просто так совпало, э, я сделал повторный анализ, и Результат анализа не сразу, а через неделю через неделю пришел к врачу. А вот, и она меня встретила на пороге практически к кабинета с лоплями. Ура! Наконец-то я вам подобрал правильную терапию. Все заработало, ваши показатели там, стали на порядок. Ну, не на порядок, но начали улучшаться. Это оч очевидно видно, видно из анализов, которые вы были. да-да, вот, конечно. Спасибо вам большое за то, что вы подобрали анализ, последний раз до этого она сказала, что все, все скоро умрете, все пропало, вот, ничего не работает. Вот, ну, это такая, не очень краткая, но вот история примерно такая, почему и как я здесь. Что было в 21 день, да, по большому счету ничего не было, все дни была слабость. Обычное состояние у меня, то есть не было каких-то головных болей, или что-то там ребята вот пишут, или говорят, или Света говорила, что ломка костей, еще чего-то. Вот. Этого всего не было по телу. Ну, иногда подтягивали, подтягивала в область там, печени почек временами. Ну, в принципе, это было вообще мелочь, и можно сказать, что этого всего не было. Основное, что меня преследует на всех сухих днях, вот и на трешке, и на семерке, и на девятке, и на 21-м дне, и сейчас вот у меня шестой день, что ли. А вот э, вчера, кстати, было нормально, а сегодня опять вот эта любимая, в кавычках, слабость. Свету говорили, что слабость – радость, но, признаться, радости я до этого вообще не испытываю. Вот, сегодня прогулялся, вот 40 минут, еле обратно свое тело привалов. А, вот. А, а, ну что еще было в 21-м Был безумный жар, но это было приятно. И так как я живу около океана, то я дважды в день окунулся в океан, причем мой личный рекорд, чего раньше вообще со мной никогда не было. Я вообще очень теплолюбивое растение, я купался только когда температура воды была там от 28, Все, что оказалось меньше, это было вообще, для меня казалось, очень холодно. А здесь я покупался, когда на улице было плюс 8, вода, наверное, градус 12 была. но ну, без термометра точно не знаю, но плавал там дайвингом, мерил воду, там было тринадцать с половиной. Вот, поэтому для меня это, конечно, рекорд, и ну, мозг не очень понимает, как это возможно. Ну, вот, и я дважды в день купался вот в этой воде, знаю, ну и ночью. Независимо от того, какая погода на улице, а пока у нас здесь зима, то есть у нас выше там, 16 градусов, воздух не, не нагревается, вода, ну, наверное, около 12-13 все время. И это было все супер. Вот Потом я вышел вот с последних 21 сухого дня, это, наверное, что там было 22 декабря, или что-то такое там, Вот на сыроедение, вот... Просто была мечта 21 день, пока я был на 21 день мне очень захотелось манго, прямо невозможно. Вот. Правда, посреди еще хотелось виски с полой, но как-то это желание отвалилось. Вот, манго осталось. И я, власть, накушался манго, а потом начались новогодние праздники. Вот, и поэтому я подумал, что я проведу новогодние праздники на сыроедении, наделаю сам себе там всяких вкусностей. И после Нового года выйду на следующие сухие. Потому что вот результат 21 дня именно по медицине меня вдохновил. Все остальное, все вот эти, как пишут восхищенные люди в чате, что там какие-то бабочки, домики, солнышки, я не знаю, там шарики, фонарики там, кого-то там видят, кто-то там приходит, мир какой-то там становится другим и так далее. Ничего со мной этого не случилось. Ничего этого не было. То есть никаких там открытий нет. Может быть, это связано с тем, что у меня до этого были открытия, я проходил, если, может быть, кто-то знает или слышал такое растение, называют его растение медицины, айваска, вот, и там как раз были эти открытия, я познал, что, познал, что такое Бог, я узнал, как он, где он, что он и как он, и какие там для себя тоже открытия раз были, там, шариков, не было, но... но было понимание, это в том числе и моя миссия мне как бы открылась. И вот повторюсь, что такое Бог, как это Бог, и где мы. Вот. Поэтому, может быть, здесь уже не было таких каких-то открытий. А по поводу весла, вот тут спрашивают, ребята. Ну, не очень сильно. Я вообще, если видите. Ну, и как, ну вот такой, я всегда такой, на самом деле. У меня не было каких-то супервесов. Мой вес обычно, это при росте 180, мой вес обычно был 65 килограмм, это потолок. Я пробовал как-то в свое время лет 10 назад ходить в спортзал кушать все вот эти вот вкусности, для того чтобы набрать вес, набрал вес до 69 килограмм, очень-очень сложно. Как только я перестал ходить в тренажерный зал, опять вернулся на 65 э, примерно всегда такой, поэтому э, сейчас мой вес, я, не, не, а, взвешивался, меня врач взвешивал как раз, да, был 61 килограмм, как раз это было на сухих, вот, и, то есть это получается сколько, ну, 4 килограмма, наверное. А, вот и он э, на сухих он обычно уходит ну не знаю меня, я, я не взвешиваюсь но как, я думаю килограмма 2 наверное становится становлюсь только больше таким вот <laughs> вот а потом когда сухие, заканчивают сухие в течение там наверное недели двух я возвращаюсь к своему вот этому, вот такому весу ну, вот, как-то повторюсь сегодня шестой день ну, вот. примерно так сейчас веса Животик животе а то у меня бывает на сыроедении а, такое немножко а, есть. А вот. Сейчас он стал более, ну, совсем плоский. А вот. Ну, наверное, вот так вот, Свет, что еще рассказать. Еще тут, Миш, задавали вопрос, сколько тебе лет? Я 45 лет. А, а сейчас пишут. Да, вот это, кстати, а, морозить. Начала на вот этих сухих, потому что раньше наоборот меня жарило, а сейчас я такой приготовился. Думаю, О, сейчас пойду поплавать, там, в океане занырну, Захожу на сухие, и не понимаю, вместо того, чтобы жарить, меня начинает морозить. И вот 7 дней, 6 дней, 6 дней меня морозит. Я не то, что в океан зайти. Я дома сижу, замерзаю. Вот. Не знаю, тут, опять же, для меня это какая-то новая история. Я спрашивал у Светы, но как-то Света проигнорировал мой вопрос. Что это за заморозка, заморозка такая, и зачем, и почему? И почему об этом мне, как бы никто не говорит? Все говорят, жарить, жарить, там хочется в холодную воду. А сейчас мне хочется сидеть в жаркой бане и не вылезать оттуда. А по поводу много ли я ем на сыроедении? Uh, да, на сродении, ну, не знаю, наверное, килограмма-полтора примерно. Я как-то взвешивал. Uh, считал, точнее, мне тоже было интересно, сколько еды мне получается. где-то там от килограмма до полтора хероической пищи. Сон на 20. Uh, на 21 дне, Да, он подсократился где-то от часов до пяти примерно. Uh, Физика не занимаюсь, бегать не люблю. Хожу. Плаваю, ну вот плаваю, как я говорил, дважды в день. вот Хожу, наверное, дня, ой, дня, километра по два примерно в день. Вот, ну так без надрыва. Не люблю вот этих вот таких -то... на воле, что ли, вот это вот надо, надо, там, кто-то там рекомендовал. Нет, я очень четко слушаю свое тело. Если оно хочет лежать на диване, я просто лежу целый день на диване. На следующий день она говорит: о, все, мы отлежались, пошли гулять, пошли плавать, там, пошли подвигайся. Окей, пошли подвигайся. Или там побегать на беговой дорожке или что-то еще. А, еще такой вопрос. Не вопрос, вернее, а дополнение. Что, по крайней мере, сейчас ты начал, во-первых, активно стоять на гвоздях, это 40 минут. А, это что немаловажно, и ты еще вел же у тебя сейчас. Новое твое увлечение – это подводное плавание, да, Вин? Да, ну про они у меня давно уже есть, я их прямо сейчас на сухих ввел. Я их ввел как раз, когда вот эти, первый мой, мой марафон был 24-дневный. Тогда же я в этой же компании познакомился с гвоздями и... Начал время от времени. Я не скажу что я каждый день на гвоздях, стоял на глазях, но время от времени ими пользовался. А сейчас, кстати говоря, да, интересный э, такой тренд. Э, вот мне сейчас морозит, и у меня есть ежедневная потребность стояния на глазях. Она появилась тело, прямо говорит: блин, давай -то То ему вот Первые 21 день у меня было был океаны плавания, а сейчас почему-то. Э, заменил это на гвоздь, да, стою, ну, минут по 40, от да, 20 до 40 минут, в зависимости от того ролика, который я смотрю на YouTube, то есть я его включаю, становлюсь на гвоздь, и это помогает мозг потому что я по-прежнему ну, не могу легко зайти на гвоздь, то есть прям так встал и стою. Первые три минуты все равно это тяжело, ну, физически, просто. мы называем это болью, да, просто народе. и вот это надо просто перетерпеть, или отвлечь мозг, потому что на самом деле ничего болезненного там нет, там ноги кровь не, не, не стаптываются, ничего такого нету, то есть это просто некий, некая программа, но зато это очень хорошо просыпает, особенно сейчас с утра, прямо из кровати поздно а, чем... а, Тут еще Виктория пишет, какой срок сыроедения? А, срок сыроедения? Ну, вот как я с 10 июня зашел на первый марафон, с тех пор, а, ну, практически на, на, на 99%, потому что иногда попадалась какая-то еда вареная, ну, это такой прям минимум, просто когда а, не было под рукой ничего а, из сырого, вот. что, наверное, вот, наверное, так, что будет после этих... Такая чистая угу. дней вообще не знаю, я не загадываю, не планирую, ну в идеале, наверное, хотелось бы уйти на неедение, получится, не получится, не знаю, насиловать себя не буду, на валенку тоже не пойду точно, то есть либо останусь на сыром и через какое-то время опять зайду на какое-то количество сухих дней. Ну, так, без, без изнасилования себя, психики и физики. Я не сторонник каких-то волевых усилий, у меня свой путь, свое. Я ленивый, к тому же, поэтому волю не про меня. Вот, и как пойдет. Вот, ну, в принципе, мне нравятся сухие дни. Будем посмотреть, что и как будет после вот... Вот, эти, вот этой серии. Я даже не знаю, дойду я до 40 не дойду, посмотрю. До 21 дня, я думаю, дойду легко, а дальше будет видно 30-40, что там получится. Вот. Ну да, я думаю, Михаил дойдет до 30, это как минимум, это вообще легко. Потому что он такой человек, если кто-то там сказал, если кто-то от него ждет этих результатов, то он всегда сделает результат больше. Это просто сам по себе он такой. Поэтому посмотрим. Я думаю, что Михаил здесь не последний раз. Вот далеко не последний, это только начало, чтобы он делился с вами. Миша, а ты работаешь? Чем занимаешься по жизни? Ой, я не работаю в обычном понимании, то есть там на кого-то да я работаю на себя у меня достаточно свободный график э, и я могу себе позволить э, если мне например хочется как я и говорю полежать я могу целый день полежать э, без ущерба для, для бизнеса вот поэтому я в этом смысле более как бы лайтово но при этом я не э, не выключаясь из жизни я там, езжу за рулем я ну да, вот дайвингом тут Света упомянул, начал заниматься не, не, не, не то чтобы начал, я так реанимирую, я давно уже занимался потом у меня была пауза, лет 10 сейчас тут сдал на очередной сертификат и гружаю здесь моя миссия, моя миссия знаете, забавная я всю жизнь ее искал как, наверное, многие из нас особенно сейчас этот тренд такой среди вот эзотерически направленных людей, которые как-то ищут что-то, как найти миссию и так далее. Вот. Вся моя жизнь не связана с услуг, услугами сервиса, и именно работа моя всегда была связана. И в моей миссии как раз и я искал, где же, что же, что, чем мне заняться, там. Моя миссия, ну так, не то чтобы прям супер искал, но был такой вопрос в голове. И когда я прошел до, до церемонию Айваски, а, оказывается, что моя миссия – это служить людям. Что, фактически я и делал а, на своей работе, потому что сервис – это сервис для людей. И у меня просто это я понял, что искать ничего не нужно, я уже этим занимаюсь в той или иной степени. А, вот. Вот так вот как-то получилось. Угу. Ребят, задавайте вопросы Мише И, Миша, ответь, пожалуйста, на вопрос, который многих-многих волнует. А если ты не понял, что в 21 день вот что-то там изменилось, как многие пишут, да, что там бабочки какие-то в голове, в животе там, у тебя мир переворачивается другим сознанием. Ты думаешь, ну как бы 21 день, 21 день, фу, слава богу, вышел и, и хорошо. Сейчас посмотрим, как у меня будет по состоянию здоровья, а от этого уже будем отталкиваться. Здесь сыграла главную роль все-таки то, что у тебя идет жесткая, но распаковка самого себя, либо именно просто физический какой-то компонент, что у тебя просто стало легче по физике. Ну, что такое жесткая распаковка? У меня свет, я вообще не понимаю. Я просто зашел на 21 день, прожил 21 день и вышел. По поводу распаковки, возможно, может быть, ты как-то это со стороны или как-то видишь. Я, честно говоря, не вижу. Для меня, правда, ничего вот прям кардинального ни внутри, ни, ни снаружи не произошло, ни в мире, ни в сознании. Правда. Я не знаю, почему. У меня были какие-то ожидания, я думал, да, действительно, там, тем более, что так рассказывают да, про это, что что-то изменится. Что... У меня был опыт общения с итальянцем, который прошел 21 день, и он тоже сказал, что там у него все поменялось, он был такой весь в любви, в каком-то там потоке. Я думаю, вау, ну, честно, я это ожидал, да, мне хотелось этого. Думал, сейчас 21 день, и я такой тоже буду. Есть любви в потоке, добрый, нежный и так далее. На самом деле нет. По-прежнему у вас все как было в этом смысле, так и осталось. У меня иногда бывают при, при, приступы какой-то агрессии, гости. А вот я проживаю таких, таких вещей. не произошло с точки зрения физики. Тоже просто если говорить про мою про мою болезнь, то она не а, как-то не бьет по физике, не била никогда. А, это было в самом-самом начале, когда мне только подбирали терапию, а, это было сложно, потому что я восемь раз менял, а, мне 8 раз меняли терапию, потому что мое тело не принимало меня. Вот этот, Эту терапию там у меня были разные, у меня там не они, они менее были, там и, и с дыханием были проблемы, там и эм, аллергии вываливалась, то есть там порядка полугода мне выбирали эти вот комплекс таблеток, чтобы наконец-то мое тело приняло и начало, начало исправляться. Вот, а сейчас наоборот мои показатели все скатились. к пятилетней давности, то есть к тому моменту, как будто бы я ничего не принимал. Вот. Хотя физически я себя чувствую прекрасно, ну, помимо того, что вот, эти, вот эта слабость на сухих днях. А если говорить про когда я не на сухих, то я полноценно живу, никаких ограничений нет, несмотря на то, что я не принимаю курс терапии. Не вижу свет. Написано mm. А вот вы, да, написано. Вы заходили после чистки с магнезией. Я, наверное, так скажу, что Миша не заходил ни с каких чисток. Он заходил просто с сыроедением, Но у него были некоторые моменты в процессе сухих дней, которые, наверное, не совсем корректно будут озвучивать, чтобы другие не начали применять это на себе. Вот, потому что это очень индивидуально. А, влюбиться в человек можно и в девушку. Все изменится, и бабочки будут. А. а почему хотели выйти раньше срока в 21 день? Тянула на еду? А, Несколько. Основной, основной, основной момент, который мне не нравится в сухих днях, это вот эта слабость. На еду особо не тянуло, но ну, иногда возникали а, какие-то воспоминания о еде, а, причем знаете, как а, а, это именно воспоминания, потому что когда я видел физическую еду, вот, в частности у меня был очень интересный опыт, который мне запомнился и понравился, а я проходил мимо пиццерии и там на, а, ну прям на улице эту пиццу готовили прямо на виду у людей, а человек стоял и вот, ну изготавливал, ложил в печку, потом вытаскивал, ставил прямо перед носом у людей на прилавок. Она была очень красивая, очень вкусно пахла. И я прямо устал и минут, наверное, минут пять смотрел и нюхал, наблюдал за собой и наблюдал, как это пису делают. И для меня это был, знаете, как ну, смотреть на картину в музее встать, вот ну, тоже минут 10, смотреть, как она нарисована, там какие-то мазки, как насколько она красивая и так далее. Все То к тому, что мне не хотелось, я не был, мне не было желания ее съесть. Мне было желание во-первых полюбоваться, она была очень красиво выложена, все очень так, фигурно, все очень прям мастерски, и мне очень нравилось смотреть, как человек это делает с любовью. Видно было, что это было с любовью. Не всегда так делают. И в третьих э, запах, или во-первых, запах. Запах, кстати говоря, на сухих днях, запах очень сильно э, усиливается. Ощущение вот этих, от запаха, не знаю, правильно сказать. Ну, короче говоря, очень вкусно, все пахнет. Причем, э, это не, не обязательно должно быть там пицца или там что-то. Любой запах, даже если, там ну, скажем так, кошка пописала... Вот, то есть этот запах тоже, он э, своеобразный, не противный там, не что-то. То есть все запахи, они для меня во всяком случае, они перестают делиться на э, плохие и хорошие. Они просто яркие и необычные. Ну вот так. И это вот, наверное, такой приятный бонус для меня. Вот. а как я повторюсь, выйти мне хотелось именно из-за слабости. Потому что вот эта дурацкая слабость, для меня действительно дурацкая. Там, это всегда повторяет слабость в радость, там, ощущаете, что у вас на что-то теле ремонтируется и так далее. Но, к сожалению, я не чувствую вот этого внутреннего ремонта, если бы там действительно какие-то там, гайки, там, что-то открутилось или что-то. Вот. А, да. а так это, это догма для ума, но ничего очевидного для меня нет. А поэтому слабость мне мешает, не знаю, добежать куда-то, быстро пойти, легко встать с кровати, там, иногда сделать какие-то дела, на которых у меня просто нет сил. Вот, поэтому мне хотелось выйти, чтобы идти в полноценную жизнь, чтобы делать то, что мне нужно делать, а не ограничивать себя вот этими вот вещами из-за того, что это слабость. Это, ребята от запахов. Я сижу, чищу сыну мандарины. Да, они потрясающе пахнут. Я знаю. Я тоже мюхаю. Кофе очень потрясающе пахнет. Хотя кофе никогда не пил, никогда не любил. Вообще в моей жизни не было никогда ни кофе, ни сигарет. Вот. Но не скажу, кстати говоря, не скажу, что сейчас что сигареты мне нравятся. По-прежнему я сейчас вспомню, что вчера я там ходил, там люди курили. Нет, не могу, прям задыхаюсь от сигарет. Вот. А кофе очень нравится, тоже бывает. Стою, нюхаю, но не пил, не, не пью и точно не буду. Так, вопрос опять. Миша, а жажда, жажда, сухость когда проходит у тебя? Примерно на каком чистом дне? Ну вот, например, сейчас шестой день, у меня нет сухости и жажды. Вообще не было. Кстати, немножко поменяется, но ну, я еще буду наблюдать, конечно, но вот если сравнить 21 день, который был, и шестерка, которая сейчас наступает, во-первых, слабость она какая-то другая. Если она 21 день, она была где-то в нижней части тела, ноги там, колени, вот где-то где там, то сейчас она где-то больше, наверное, в районе копчика, чуть выше, там, где почки вот. Вот там какая-то слабость такая, как-то сегментирована. Вот. По сухости. Ну, наверное, наверное, я стал ощущать сухость дня где-то с десятого с одиннадцатого. Вот как на, на предыдущих сухих днях. То есть это до 10 до 1 дня было все нормально. А если брать семерки девятки, то они почти. Почти вам сразу начинались, ну дня через два, наверное, сухо. И была ну, настолько сухо, что вот, например, мы с вами уже там разговариваем, ну, не знаю, достаточно количество времени, если бы это была та семерка или девятка, я бы, наверное, не смог говорить, у меня бы уже все склеилось. Это было действительно такое все, там я по телефону разговаривал, минут секунд 30-40, и все, и я уже там полоскал рот потому что не мог дальше там рот разлепить вот сейчас это вот как вы видите совсем по-другому угу. клево вопросы ребят если есть еще задавайте и мы Мишу в любом случае пригласим еще наверное через неделю и возможно Миш еще на основной канал потому что твой опыт очень важен и очень ценен. Как бы ты не обесценивал, потому что мы все очень любим обесценивать себя и думать, что как бы, ну, что я там сделала, такая ерунда, вон люди, вон что делают. Ну, и, а ты... и то ничего. А я да. <смех> снижается ли твоя работоспособность, э, подождите, снижается ли твоя работоспособность, особенно к завершающим дням? Ну, как я и говорил, слабость мешает полностью быть работоспособным. То есть, наверное, на сухих днях при слабости, моя работоспособность, если говорить цифрами, то, наверное, процентов 70 от того, как если бы она была без сухих дней. 60, какой-то день, 70, как-то так. Я примерно так это оцениваю. Знаю, у меня почему-то нет этих вопросов. У меня как-то замерло. И... А, их можно. А у тебя просто как, как зубы ведут себя на чистых днях? А, как? А, Покрываются таким налетом, я даже не знаю, как его правильно описать. А вот а, Ну, наверное, так. И ничего какого-то особенного больше не происходит. Не болят, не зудят. У меня в какой-то период вот этих сухих, ну не 21 день, еще раньше, до семерки, на девятки, был какой-то тень, я помню, когда у меня... Они не то чтобы болели, но они как бы... Я проснулся и понял, что они у меня есть. То есть был какой-то, как слово только не давление, но что-то такое было дискомфортное. Вот. В течение дня или двух, наверное, это было. Причем не все зубы, а как-то вот здесь, что-то здесь, ну, как-то в разновой. И потом это прошло. Какое-то время было период, когда у меня начали болеть носовые пазухи возле этих местах. Ну, вот тоже там день-два прошло. Такие локальные какие-то такие боли, но не такие не прямо как бы сильные или там невыносимые. А, ну, как вы знаете, как будто бы небольшой ушиб, вот тогда что-то такое. Вот. А, кстати, перед сухими у меня начали болеть глаза, не болеть, а воспухли глаза вот в этих местах. Причем они по отдельности. Сначала один глаз где-то дня 3-4 был такой подпухший и прям болело тоже здесь. Потом он прошел, начал второй глаз. Я уже такой... Ну и начали какие-то еще вот, волдырины на теле, на лице вылезать. А, и я уже такой сижу дома, блин, ну тогда уже сухие будут. Ну, когда, ну, уже скорее, бы, потому что, ну, что вот это вот все безобразие прошло, потому что... Я помню, в прошлый вот этот 21 день, тоже до того, как я начал, тоже все лицо было в каких-то прыщах, волдырях, такое все. И день на седьмой все это ушло, все эти упырки и все остальное, и лицо расчистилось, стала вот такая кожа, натянулась. Все вот эти вот такие вещи, как какие-то отеки под глазами, или там где-то там, здесь были какие-то... Какая, -то. вот, тоже все. вот эти вещи, они уходят на сухих, никаких. А, что еще было, кстати, 20, до, 21, до 21, я не помню, свет на 9 дней, я что-то сам уже не помню. У меня была аллергия вырезала по всему телу, все начало... На 9 Да, начало все чесаться. На 9 Безумно, ага. Причем непонятно от чего, то есть я ничего такого не ел, и у меня вообще никогда в жизни аллергии в принципе не было, ни в какие дни, там, ни дни, и тут у меня начало все чесаться, я весь покрылся пупырками, ну, вот, и вообще невозможно было в душ пойти, потому что после душа это просто был ад, вот, и я по рекомендации Света там пом помазался этим там, маслом с лавровым листом, а вот, э, тоже не помогло, а вот, и, ну, так, оно чуть-чуть поменьше стало, но не, не ушло, и это было не сухие, после сухого, ну, короче говоря, как-то это было достаточно долго, и вот после, только когда я зашел опять на сухие, это, слава богу, кончилось, вот, не знаю, что это было, Света говорит, что это прям вау-вау, выходила всякая какая из моего организма. Ну, слава богу, что она закончилась. Не люблю этот процесс. Вот. Да, Миш, еще такой важный вопрос. Зрение улучшилось? Оно... Расскажи, как оно туда-сюда. Оно у меня качелями какими-то происходит. Вот конкретно сейчас оно не улучшилось. А оно улучшилось то ли на семерке, то ли на девятке, уже сейчас не помню. прям на семерке. На семерке. То есть, ну, как бы для понимания, я уезжал из Москвы, из Москвы, я сделал себе очки. Я сходил к врачу, он говорит, что да, воззрение 100%, но вот, а что, вот это вот то, что вы не видите мелкие цифры вблизи или буквы там, это уже что вы хотите, возраст, это типа возрастной. Я говорю, ну, как-то так, либо 100%, либо я не вижу. Ну, как-то она ничего не ответила, я понял, что с врачами наши разговаривать бессмысленно. Вот, и уехал, я заказал, сделал. Вот. И здесь как-то особо не пользовался сначала, я, потом мне надо, будет, надо, надо надо читать э, книжки там мелкие и так далее. Вот, и то есть я, вдаль я вижу нормально, в влезь я не вижу. И на семерке вдруг я начал видеть сто процентов Я отложил очки в сторону, запрыгал от радости, там в ладошку, вау, круто. Вот, семерка закончилась, и зрение вернулось, а, то есть опять начал пользоваться очками. А девятки, та же история, зрение улучшается, я без очков, а девятка заканчивается, и все возвращается обратно. Сейчас захожу на 20, ну, зашел на 21, в ожидании, опять же, да, было ожидание, и не одно, но вот одно из ожиданий, это как раз, Думаю, ну все, сейчас очки отложу. Нет, 21 день и сейчас э, пользуюсь очками. Не знаю, почему. Э, не знаю, что будет, как будет. Орбит может, цвета может прокомментировать. Пока э, вот. Но э, очки очками, но э, оно все равно даже в, в очках как-то у меня тут через день. Вот иногда я могу ну, читать без очков а иногда не могу ну, то есть вот сейчас вот эти вот семь дней например как-то ну вот колебаниями такими не знаю почему так вот, ну, вот такой процесс с очками со Ребят, мне у нас вопросы не закончились их все больше и больше становится но мне инстаграм пишет что э, у вас Через там столько-то минут сейчас закончится эфир. Поэтому я сохраняю эфир, и мы, наверное, дня через три еще пригласим, Мишу, готовьте свои вопросы заранее, и мы ответим. А сейчас, чтобы другие еще посмотрели, кто не смог присоединиться, я, наверное, завершу эфир, потому что вопросы не заканчиваются. Мишка, тебе очень много вопросов. Спасибо огромное, что ты был с нами. Спасибо, ребята, что вы задавали вопросы. Было очень здорово, очень достаточно познавательный эфир. И пока не можем ответить, мы не успеем ответить на все вопросы. Миш, благодарю, и через пару дней ждем тебя вновь. Спасибо, друзья, что, возможно, кому-то помог. Спасибо за вопросы. Это первый для меня такой опыт прямого эфира и жизни в Инстаграм. Спасибо вам огромное. Хорошего всем дня. Благодарю, вы сердечек тебе кучу наставили. Свет, тебя тоже. Пока -пока. Спасибо тебе большое за эту возможность.